Здравствуйте, дорогие мои! С праздниками вас всякими прошедшими и неумолимо и независимо от нас надвигающимися. Меня зовут Радорас и немного с запозданием, за которое уж простите, я открываю этим выпуском новый ролевой сезон. В 2021 году тоже будут выпуски каждую неделю по пятницам, начиная с вот этого вот момента, ну и иногда по понедельникам про чудовищ, ну и может до чего-нибудь там еще додумаюсь. Давайте сегодня обсудим с вами дворянство, всяких бояр, вельмож, перов, шляхту и прочую феодальную аристократию и их роль, особенно в рамках фэнтезийного средневековья и в контексте настольных ролевых игр. Это как бы вот фэнтезийное средневековье, я беру просто как образец, как от, отправную какую-то точку, потому что, ну, откуда-то плясать все равно начинать надо. Но вообще такие вот сословия, связанные плотно с властью и продолжающие штамповать подобных себе на протяжении многих поколений, они были практически всегда. Кроме, собственно, правителя всего государства, города или какие-то там сущности у нас еще были, была всегда и целая группа людей, на которых этому правителю нужно было опираться, чтобы ну, не разорваться самому на, на любые мелочи. И раз такие люди были и обладали настоящей властью, то вполне логично с их стороны казалось пытаться сохранить эту самую власть, но хоть какую-то часть ее и оставить себе после выхода на пенсию, а желательно так и вообще сдать потом детям и внукам. Такая вот может как бы эгоистичная или меркантильная э, идея, но ничто человеческое человеком не чуждо, поэтому вот в основе как бы лежит все равно именно она. А вот детали воплощения этой идеи были очень, очень и очень разные и зависели ли они от того, какая вообще обстановка в стране, что за страна в конце концов, из чего и из кого она состоит кто и как ей управляет, какие еще сословия есть, то есть, скажем, есть ли рабы, выделено ли духовенство в отдельный там, класс, сословия или что, какой статус они имеют, и многое другое. Были версии, в которых знать была только наследуемой, и заполучить титул на ровном месте, вот заработать его, возможностей, ну, не было вообще. И, скажем, если знать в основном военное, а воин как таковых как следует как бы и нету, то и все, что остается, это упирать на то, что вот деды воевали. Но внезапно сто лет спустя вспоминать о том, что дед воевал, но ему чего-то там когда-то не додали, ну это такая довольно мутная аргументация. Были версии, в которых мелкую знать назначала чуть более крупная знать. И какой-нибудь там местный маркграф или курфюрст мог наделать себе сколько хотел баронов, и императору об этом отчитываться совершенно было не обязательно. Могло быть и то, и другое. Вот на Руси довольно долго так было. Были бояри, то есть как бы кто такой боярин? Это человек, который имеет какое-то право на корону, но этого права он не заявляет, то есть как бы... Эти люди, которые отказываются добровольно от княжеского титула в пользу какого-то центрального монарха. И дальше, в обмен как бы на это, вокруг него сидят, обсуждают важные государственные дела, лично участвуют в формулировке важных эдиктов, иногда несут какие-то индивидуальные полномочия. Кто-то воевода, кто-то наместник, кто-то конюши, кто-то слуга. И так далее. Ну и все это как бы с большим размахом. То есть над терминами тут смеяться не надо. Даже тот, кого называли конюшей, это как бы это заправитель огромного количества царских конюшен, заводов, земель и так далее. Тот же Борис Годунов, скажем, он был конюшем, пока на царство не взошел. Вот. И у такого вот фактически местного князька, или князя даже, у него есть свой как бы двор. Вот. И те, кто на нем, на, этом, на этот двор идут служить, вот они есть дворяне. То есть была версия популярная такая, что есть какой-то титул, и он какой-то крутой именной титул, но он не наследуется вовсе, или он, скажем, отдается только одному из детей, а остальные все равно считаются знатью, но уже не титулованы. Всякие там шевалье, и идальго, джентльмены и так далее. Ну, то есть, много всяких деталей, и от этих деталей очень много всего зависит. Ну, скажем так, если вот эм, единственным способом получить какую-то должность является знатный титул. А единственным способом заполучить этот титул для человека извне является брачный союз с тем, кто этот титул унаследовал. И если есть какая-то группа незнатных людей, которым есть все-таки взамен что-то предложить, ну, скажем, деньги или какие-то ресурсы, или доступ к каким-то особым вещам, какое-то тайное знание, еще что, то понятное дело, что если вот такие вот элементы у нас есть, такие детали есть, то они все складываются в единое целое, и понятное дело, что будет какое-то заметное число союзов между как раз вот, скажем, небогатой стороной, но из знатного рода, и кем-то неблагородных кровей, но с деньгами или еще чем там еще. Ну, как бы таких вот союзов, которые взаимно друг от друга, друг друга обогащают и друг другу как-то полезны. Возможно, потому что мы учились по учебникам, списанным с советских, ну, плюс-минус с сохранением там вот линии партии и соответствующего взгляда на ход истории. Прослеживается некоторая тенденция, видная по э, фильмам, книгам, играм, по всему остальному... Тенденция считать дворянство чем-то таким, ну, по большому счету, бесполезным. Возможно, я несколько сгущаю краски, обвиняя советскую трактовку человеческого развития, потому что как бы такого много и в бусурманском искусстве, в любом, от Англии до Японии, в любую сторону света. Но как-то вот все-таки у них там чаще это больше про вот слабое звено в общем-то в, общем в рабочей системе. А у нас как-то ну, считается само собой разумеющимся, что вертикаль власти, она конечно нужна. Но если там во всей вертикали хоть один порядочный человек найдется, то наверняка или по ошибке туда попал, или его вот-вот загнобят все равно, или на самом деле он в подвале тоже младенцев жрать должен. Так вот, моя главная мысль сегодня вам на обдумывание и на обсуждение, что такого в фэнтезийных играх быть не должно. Начинаю аргументировать, следите за мыслями. Во-первых, э, ну первая причина просто банальная, это довольно скучно. Для того, чтобы сложился вот как следует такой настольно-ролевой процесс, и из комбинации каких-то обрывков, мастерских набросков и идей, завязок персонажей у игроков, чтобы из этого всего сложилось нечто цельное, динамичное, куда-то нас вот сюжетно двигающее, Нужно обеспечивать некий постоянный поток деталей, событий, открытий, какой-то движухи. И работающая стабильно система из разных компонентов, которая может в любопытных местах отличаться от того, что мы знаем из окружающего нас обычного мира здесь, она вообще вот как бы по своей по своей конструкции она более плодовита на такие детали, на события, на прочие элементы такого потока, чем ситуация, в которой бразды проявления находятся в руках ни на что не способных днищ, которые даже слушать ваши жалобы не желают. Во-вторых, в окружающем нас с вами сеттинге дворянское сословие то и дело старалось заявить, как-то постулировать свою особенность. Связью с еще более могущественными сущностями. Как минимум выводя свой род от какого-то именитого короля или героя. И как максимум вообще роднясь с божествами. Такое происходило практически в любой, в любых культурах. Вопрос о том, как и чем это подтверждалось, надо понимать отдельно и лучше не поднимать вовсе. Но в условно-фэнтезийном сеттинге, где все божества известны, извините меня, поименно, и которые с завидным постоянством отвечают на молитвы, вызывают чудеса, вручают сверхспособности своим служителям, или вообще посылают своих аватар, в этом случае, если не связь, то хотя бы какое-то вот отношение этих божеств, сил небесных и сил земных знатных правителей, просто должно, обязано быть. Просто потому, что они будут, ну, будут возникать какие-то, Пограничные вопросы, которые будут получаться важны и для тех, и для других. И эти вопросы как-то вот надо вот обсуждать вместе. Просто для того, чтобы они вам не навязывались сверху. Потому что если в этом взаимодействии кто-то сверху, а кто-то снизу, то понятное дело, что если диалога нет, то понятно, откуда будут продавливаться э, решения. Возможны фэнтезийные версии, как минимум нескольких э, версий такой вот связи. Во-первых, это божественный выбор, сделанный когда-то давно. То есть, вот скажем, основатель рода, это там герой, благословитель или даже отец которого, это какое-то божество. Или вообще основатель рода, это само по себе божество. И нынешний король это потомок в каком-то там поколении и потому наследник всех тех обязанностей и всей той благодати, которая с ними вместе идет. Второй метод – это постоянно подтверждаемый, как бы обновляемый божественный выбор. Скажем, коронация нового правителя может включать какую-то процедуру подтверждения легитимности. Ну, не знаю, если у нас там какое-то главное огненное божество, самое простое, то, э, возможно, для, до возложения короны надо там в костер зайти. И дальше, если выходишь живым оттуда, то все окей, правь давай. А если нет, то извини, как бы подмели пепел, и э, кто там следующий пу, э, э, в очереди на, на престол наследия, пожалуйста, вот как бы костер еще э, свежий. И следующий метод это делегируемый выбор, то есть делающийся посредником, еще каким-то одним звеном между божественным и мирским. Наверняка есть много разных случаев, мне вот вспоминается сразу из хороших э, с этим 12 царств в котором было ну, 12 царств, и э, в каждом из них был свой целинь Ну и э, это такой как бы, волшебный единорог на стероидах. И этот целинь сам выбирает из имеющихся граждан э, своего государства самого достойного, и его вот, назначает, как бы благословляет на пост правителя. Делегирование какой-то все-таки сверхъестественной сущности позволяет избежать всех обычных грабель, на которые надо будет наступить, если выбор делать будет там главный священник или главный шаман или еще что-то. Но все-таки позволяет держать какую-то дистанцию между, собственно, божеством, которое где-то там, и смертными. Далее, если есть какой-то правитель всего ли государства или мелкого баронства или вообще отдельного поселения, то этот правитель становится символом персонализации подконтрольной зоны. Эта персонализация может быть сакральной, то есть просто вот, а, а вот магия, ну как бы, хотите жадного короля, ну пожалуйста, делайте что хотите, но будет у вас не урожай. Или там герцог вот свертельно болен и вот-вот отдаст душу тому, кому там ее положено у вас отдавать, и все герцогство, пока он помирает, оно похоже вот на Польшу из мемов. Знаете, все такое черно-белое, замки из крошащегося бетона и дождь идет постоянно. Или там новый энергичный правитель зашел в и все, там земля расцветает, в каналы вернулись дельфины, в конюшни грифоны. И, и, и наоборот, как бы, если у нас есть хороший король, но он сходит с пути истинного, то это становится заметно всем вокруг невооруженным взглядом. Дескать, сказать, вон разруха какая, при, при влакит 156 такого не было. Второй метод – это персонализация, является сдерживающей. То есть у правителя есть какая-то вот настоящая сила, и она сдерживает какую-то настоящую, опять таки, известную всем угрозу. Здесь разновидностей тоже вагон и маленькая тележка. Это может быть полубожественная эльфийка, заколдовавшая воды Андуина против темных сил Саурона. Это может быть паладин, который хорошо сражается и умеет изгонять демонов или просто талантливый генерал в условиях давно идущей войны, или мать драконов, которая может ими управлять, особенно если они сыты и довольны, или просто маленькая девочка, которая пророчеством положена когда-нибудь там в возможном далеком будущем укротить тараска. Ну и следующий момент, наконец, это может быть просто э, залог стабильности, э, даже без всяких сверхъестественных штук. То есть смена власти это вообще как бы дело такое хлопотное, да? на, на трон вечно куча желающих влезть, если он пустует, то все эти желающие как-то так вот активизируются, и все это сложно, тяжело, законы будут меняться, не пойми заранее в какую сторону и так далее. Чем меньше изменений, тем больше стабильность, чем больше стабильность, тем больше предсказуемость того, что э, там вот и как дальше будет. Даже на нынешних засидевшихся у власти королей жалуются не потому, что вот с ними все так было хорошо 20 лет и вдруг стало внезапно плохо. Жалуются просто на то, что ржавеет в углу давно не использовавшийся механизм смены власти и чем дольше он не используется, тем хуже будет в тот неотвратимый момент, когда король все-таки сменится. В чисто монархических системах взгляды на текучку у руководящих кадров были немножко другие, но все равно даже в рамках обещаний чтить традиции, продолжать в том же духе, даже в случае обычного наследования там, от отца или матери к сыну или к дочке, годы изменений всегда были бесполи беспокойнее тех лет, когда там наверху ничего не менялось и все оставалось как есть. в от дворянина должна быть вообще какая-то польза, какой-то прок, какой-то смысл, какой-то вклад в экосистему, даже помимо вот такой вот символической персонификации или э, отдаляемой э, угрозы. И эта вот польза, этот прок, он может играть, собственно, у вас за столом э, в каких-то совершенно четких событиях. Взгляните на героев эпосов всякие там Гераклов, Гильгамеши, Соломонов, Беовульфов, это все были люди, ну или там полубоги знатного происхождения, дворяне, которые постоянно, самолично гоняли в квесты. Возможно, знать это действительно просто у вас будут там хай-левелы, да, вот э -э, высокоуровневые персонажи с высокими боевыми способностями, персонажи, которые могут согнуть кого-то там, какого-то монстра в шайтане Рок. Могут благословлять посевы в 20-мильном радиусе. Или, ну это очень заезженный такой штамп в фильмах, но в играх так уже быть можно. Э, все равно есть шанс что-то вот свежее выдается со столом. Э, то есть может быть, что со способностями к магии рождаются только в знатных семьях дети. Может быть это немножко более свежо. Я видел только один раз в каком-то Исыкае. Э, есть какой-то способ, скажем, путешествия по миру, который доступен только знати. В том СК это был мгновенный телепорт, а сам мир был огромным, во много раз больше земли, но без ракет, без самолетов, даже без автомобилей. То есть, как бы, если у нас есть телепорт, то хорошо, хопа, и мы уже там. А если нет, то вот садись на коня и скачи, и там через год-другой все-таки доедешь, возможно. Вот эти вот стороны, возможность стабильно давать пищу для движухи, Божественный ярлык на книжении, четкая связь знатного правителя с благополучием феода и заметная ощутимая польза, которую несет знатный феодал и которая может сыграть у вас за столом. Все эти стороны, они безусловно сплетаются воедино и как-то обогащают друг друга. Наверняка есть еще не менее важные стороны. Я успел вот вспомнить только об этих сегодня. И даже как-то и так уже многовато получилось. Для примерчиков из собственных и из существующих э, сеттингов уже как бы не хватает э, времени. Может в другой раз. Пишите в комментах, что об этом думаете. Чего вам тут не хватало. И самое главное, как вы относитесь к знати в ваших сеттингах. Как вы ее обыгрываете, как вы это обставляете. Меня зовут Радагаст. Я с вами пока что прощаюсь, максимум на неделю, если что понравилось, то увидимся еще.